Меня зовут Заверуха Ирина, я основатель, и руководитель и ведущий тренер Международной школы творчества и духовного роста «Путь интуиции». И сегодня мы с вами находимся в активном процессе продвижения по пути марафона «Чакральная чистота». Как вы уже все поняли, на протяжении семи недель мы с вами занимаемся осознанным проживанием и работой над своими семи основными центрами, энергоинформационными центрами управления человеком. Устройство человека ⁇ это не только то, что мы видим и воспринимаем. С помощью пяти основных органов чувств, то есть зрение, слух, обоняние, нюх, вкус, мы устроены намного сложнее, чем видимо, и слышимо, и осязаемо. У нашего существа есть несколько тел, основных тел у человека семь. Эти тела вибрируют на одной частоте из вместе с нашими центрами, которые в восточной терминологии называются чакрами. То есть есть 7 основных базовых энергетических центров у человека, то есть 7 базовых основных чакр, их намного больше, но мы в этом курсе даем, прорабатываем и прокачиваем только эти центры. И эти центры излучают определенную волну, которая колеблется с определенной частотой вибраций и на такой же точной частоте вибрации вибрируют наши тела. Например, Центр Муладхара, который мы с вами разобрали уже, имеет ту частоту вибрации, которая совпадает с вибрациями нашего биофизического тела, робота. Соответственно, мы говорили, что Муладхара как центр находится у нас в зоне промежности, и это спиновая воронка, которая у мужчин и женщин вращается в разные стороны, и этим мы отличаемся, и э, она... Вибрирует эта волна на такой же частоте, как и все наше биофизическое тело. То есть это самая плотная, самая грубая частота, которую мы можем осязать. Допустим, следующий центр — это центр Сватхистана, который находится у нас в проекции нашей мочеполовой системы. Если говорить о женщинах, да, это матка, это яичники, это эта зона. То есть, это зона немножко несколько сантиметров над лобковой костью и ниже пупка на 2-3 пальца. И эта зона, этот центр также имеет спиновую воронку, которая в отличие от Муладхары направлена уже не вертикально вниз, а направлена по горизонтали, то есть вперед. У вас есть этот рисунок в нашей закрытой группе, как закручиваются наши чакры. Вы его видели. У женщин и мужчин также Сватхистана вертятся, будем так говорить, спин завернут в разные стороны. Соответственно, женщины по э, Сватхистане являются отдающими, мужчины принимающими. По Муладхаре наоборот. Мы это с вами уже прошли, разобрали. Я хочу напомнить, какие именно существуют центры у человека. Но да, вот не завершила. Сватхистана на уровне тела является эфирной оболочкой человека, то есть после нашего биофизического тела, да, вот вокруг него, как очертание, есть следующее тело, которое называется эфирным. И вот этот центр свадхистана вибрирует на одной из частоте с этим телом. Сегодня я буду говорить именно о сфадхистане, потому что к прокачке, к проработке этого центра мы с вами приблизились. Но я напомню, какие еще существуют чакры у человека, для того, чтобы вы уже уяснили эту информацию, если захотели углубиться, то углубились в нашем поле или в других местах. Итак, у человека есть следующий центр, это Манипура, он находится в зоне солнечного сплетения, это центр, который у нас отвечает за, будем говорить, силу воли, за нашу выносливость и накопление, уже материализацию наших, мыслей да, вот наших желаний, То есть если мы идем снизу вверх, то первый центр муладхара у нас отвечал за выживание, второй центр Свадхистана за наслаждение, за репродуктивные, в том числе функции человека, за его творческий потенциал. То есть по сути наша, наша творческая, творческая я, наша хара, она живет в этом центре в Сватхистане. она там начинается зарождается. Точно так же мы понимаем, что там у нас вынашивается ребенок. И если мы просматриваем человека сквозь призму его триединства, то это место, где живет наш внутренний ребенок. Внутри каждого человека есть внутренний ребенок, и он живет в Сватхистане, как проекция. Манипура это третий центр, четвертый центр это анахата, сердечный центр. Пятый центр это вишудха горловой. Такой социальный центр, социальная реализация. Шестой центр у нас находится в проекции третьего глаза, в межбровье. Это центр аджна. И э, седьмой центр, это макушечный центр, спин которого направлен строго вверх, так же как у Манипуры строго вниз. И это центр Сахасрара. Все эти центры мы с вами будем разбирать в нашем этом марафоне и э, в какой-то степени очищать, да, прокачивать. Кто-то больше, кто-то меньше, у кого как какие темпы, у кого какая степень загрязненности. Именно в этих центрах у нас накапливаются наши эмоции, наши блоки, наши, в том числе, кармические программы, наши инволюционные разные мусоры. Это, эти центры – это своего рода как мусоропроводы, которые, в которых накапливается определенного рода информация. Переработав которую мы обретаем блага, а не переработав ее, мы создаем в своем, в том числе биофизическом теле на проекции этих центров болезни да, и создаем разные проблемы. То есть наше биофизическое тело, оно отражает через болезнь также проблему, которая создана на информационных оболочках, но в то же время и наши физические какие-то ситуации, да, вот связанные с нашими родственниками, с нашими работами, с нашим миром материи, деньгами, процветанием, это то же самое, это отражает наши информационные блоки. Работая со своим телом, да, вот в чем прелесть работы с телом, мы идем от обратного. Работая со своим телом, мы в том числе способны запустить процессы восстановления и исцеления своих информационных кодов и программ, но намного быстрее, намного качественнее и намного продуктивнее и даже веселее работать с этими проблемами наоборот, от уровня причины, приближаясь к последствиям. Продолжаем, дорогие друзья. Итак, я сделала вам немножко экскурс в чакральную систему человека. И сегодня мы останавливаемся на Сватхистане. Сватхистаной будем заниматься ближайшие 7 дней. Итак, Сватхистана — это центр, который... Э находится в проекции нашего сексуального центра, если говорить о женщине. Почему женщина является отдающей? Потому что свадхистана совпадает с физическим органом. То есть это матка, это яичники. Повторяю, это 2-3 пальца выше лобка, 2-3 пальца ниже пупка. То есть это место является чакрой свадхистана. Как у мужчин, так и у женщин. У мужчин это центр принимающий, у женщин этот центр отдающий, соответственно, у нас женщины вынашивают ребенка да, то есть, этот центр у нас выступает. Вперед, как правило, все выступающие вперед центры у женщины это дальше будет четвертый центр сердечный, он также выступающий, это очень заметно, да. Все отдающие центры имеют какую-то проявленность в мир. У мужчины первый центр является отдающими, там тоже есть выступающий орган, да. И у мужчины в этой зоне, в зоне муладхары, является, вернее находится физиологический, физический орган, да, то есть это предстательная железа в области промежности у женщины там нет физического органа и это центр муладхара является принимающим. Я думаю, что со временем вы поймете, как устроено ваше тело или уже прекрасно это знаете. Соответственно, двигаемся дальше, как работать со савадхистаной. Цвет, на котором вибрирует эта волна. То есть волна оставляет оранжевый след. Соответственно, мы говорим, что Сватхистана имеет оранжевый окрас. Она вибрирует в звуковом выражении через мантру «Вам». «Вам». «Вам». «Вам». «Вам». Так звучит эта чакра, этот центр. Если говорить о его характеристиках, за что он отвечает, в первую очередь этот центр отвечает, и как я уже говорила, за творческую проявленность человека. Когда мы выражаемся из души, из себя, своей души, да, из творческой своей реализации, мы всегда включаем внутренние наслаждение. То есть, как правило, творчество без наслаждений и наслаждение без нотки творчества, мы часто это говорим и слышим, не бывает. И вот этот центр является неким проектором вот того, насколько у нас хорошо получается быть творчеством людьми насколько мы умеем наслаждаться то есть по этому центру мы э, говорим э, я чувствую то есть если мы говорили о муладхаре я есть я присутствую то э, центр свадхистана он э, способен быть озвученным одной фразой как я чувствую что еще можно сказать об этом центре этот центр накапливает следующие блоки так же, как и Муладхара, в нем очень любят поселиться чувство страха. Это второй центр, где много страхов. Но в то же время основные эмоции, которые его блокируют, это эмоция вины и эмоция стыда. В большинстве людей этот центр формируется в возрасте с 6 до 10 лет возрастном периоде и именно в этом возрасте как правило дети изучают специфику разности полов они учат себя обучаясь через взаимодействие с миром наслаждаться своим телом своими процессами жизнью вокруг себя наслаждаться тем что они делают и это время когда очень важно быть внимательными к ребенку своему и конечно же если у вас есть проблема с этим центром, вы сможете выгрузить определенные блоки и вспомнить, возможно, даже ситуации, в которых вас, ваши родители, ваша родовая система ну, немножко заблокировала в этой зоне, навязывая вам ложные чувства вины, навязывая вам чувство стыда за какие-то свои поступки, за проявления. Громко не танцуй, громко не пой, а так не делай, а это некрасиво, а так не принято. Последите, пожалуйста, за своими установками. И если вы сейчас в своей взрослой жизни продолжаете транслировать эти Слова — это отношение к окружению, что кто-то вам что-то должен, что кому-то каким-то надо быть, а не самим собой. Да, я вам скажу сразу, у вас есть проблемы со Сватхистаной, то есть у нее есть блоки. Человек, который блокирует сам себя, он будет делать это с окружающими людьми в том числе. У нас все время срабатывает принцип декомпенсации. То есть если вы останавливаете своих детей, если вы пытаетесь навязать кому-то, чувство вины каким-то людям, окружению, близким или далеким людям. Если вы про, проговариваете даже слово «совесть», вызываете какой-то совести, как тебе не стыдно, ты бессовестный, а у тебя есть совесть или нет совести, это тоже вибрация и разговор из этого центра. Что-то обиженное внутри вас пытается освободить себя, от того, что навязано, наложено на нем, на Вас. И когда мы взаимодействуем с внешним миром, Он, он постоянно нам помогает, все наши святые люди, наши учителя вокруг нас — это все люди, с которыми соприкасаемся. Через каждую ситуацию они стараются из всех сил освободить нас от наших проблем, исцелить нас в конечном итоге. Поэтому работа с этим центром, с Вадхистаной, начинается с работы со своим чувством вины и со своим чувством стыда, если это там присутствует, если это накоплено. Утренний ритуал, который мы можем делать в работе с нашей Сватхистаной. Вы уже знаете утренний ритуал работы с Муладхарой. Это дыхательная техника с осознанным пребыванием в этой зоне. Здесь мы будем продолжать. Я рекомендую вам оставить дыхательную технику по Муладхаре и присоединить к ней работу со Сватхистаной своей. Если вы мужчина, вам нужно помнить о том, что вы по этому центру принимающий. Но очень-очень много мужчин заблокированных на принятие. На принятие э, от своих э, женщин, на принятие от всех женщин мира. Я сейчас объясню, как это работает, и что можно с собой делать, и как себя проверить. Если вы женщина, то надо помнить, что этот центр у вас, у нас, у женщин работает на отдачу. Соответственно, по этому центру женщина ничего не ожидает. И многие женщины именно в этом плане заблокированы, потому что постоянно ждут и ждут к себе, да, то есть у них воронка всасывающая, а не отдающая по этому центру. И сейчас речь не идет о вообще не идет о сексе, поскольку это место и Муладхар, и Сватхистана являются проекциями сексуальных органов. Очень много информации сосредоточено именно на тему секса и сексуальности в этих центрах. Но это всего лишь одна из частей реальности, поскольку этими местами мы действительно соприкасаемся в, в друг с другом, да, вот с этой целью сексуального обмена. Но это а, будет очень узкое объяснение, если мы сведем все к сексуальности. Было бы правильным называть центр Сватхистана центром творческой самореализации, зарождения именно творческого начала. Поэтому у нас там и живет наш спонтанный внутренний ребенок. Он вечный, он бесконечный, он пытливый, он смелый, и ему ничего не стыдно. Все, что он хочет попробовать, он пробует. Все, кем он есть, он это так и проявляет, и заявляет себя в этот мир. Поэтому пока ваши дети настоящие любуйтесь ими и вдохновляйтесь у них повторяйте за ними если у вас уже так не получается вам обязательно нужно вспомнить себя нужно начать с того чтобы даже вспоминать свои детские мечты возможно даже возвратя себя вспять и проработав свой условный или физический дневник да вот дневник воспоминаний итак что мы делаем утром мы присоединяем дыхательную практику к Которая по нашей Сватхистане называется кувшин. То есть вы сделали практику по Муладхаре дыхательную и при, присоединяете то есть продолжаете дышать, но уже из центра, который является нашим вторым чакрой второй Сватхистаной. Если вы женщина, я рекомендую вам представлять какой-то сосуд именно представлять я не хочу навязывать вам никаких образов пускай ваш сосуд в своей красивой форме плоской высокой толстенькой какой какой бы она ни была придет вам самим да то есть вы увидите свой образ своей садхистаны своего сосуда и что будет происходить дальше я сейчас расскажу практику которую делают женщины и потом я расскажу практику, которую делают мужчины. Она немножко в этом месте будет отличаться. Женщины раскручивают энергию в этой практике по часовой стрелке. По часовой стрелке. И в этом месте, когда мы дышим, опустив свое сознание в свою зону свадхистаны, мы представляем, как по внутреннему пространству нашего сосуда, который вы представили или вам проявила ваша душа, можете положить даже руки себе на этот низ живота, прикрыть глаза, подышать несколько раз, вот низом вдох-выдох, вдох-выдох, и потом придет вам этот образ вашего сосуда, вашего персонального. Дальше вы с дна этого сосуда внутреннего дна, не внешнего, а внутреннего, делаете такие спинообразные круги, которые поднимаются вверх к выходу из сосуда. То есть вы делаете вдох, вдох, надувается ваш низ живота, и при этом вы можете мысленно или даже закручивая приблизительно, как бы внутренним взором вот так вот проделывая, пока вы делали, сделали вдох, вот вы, вы дошли где-то практически до выхода своего сосуда и делаете выдох, и выпускаете эту энергию из своего сосуда, как будто бы во, во внешний мир. Я напомню, что наша... Потхистана, она уже направлена строго по горизонтали, а не вниз. Соответственно, ваш сосуд, когда, когда вы его представляете, да, он может быть как бы лежащим, или вы представляете его стоящим. А когда уже идет выдох, то вы как будто бы поворачиваете его и выливаете из себя выливаете эту энергию. Мы на этапе поступательного продвижения по чакрам сейчас не идем в практику единства между этими всеми центрами. Мы с вами будем прорабатывать каждый центр отдельно, а потом соединять это в единую практику. Я надеюсь, вам это сейчас было понятно. То есть вы есть сосуд, в сосуде есть пустота, и начиная из дна внутренней, внутренней стороны, вы на вдохе поднимаете по крови, энергию и на выдохе вы ее выливаете если у вас вдруг где-то есть блоки у вас не будет получаться или поднятие энергии по вашему сосуду или ее её выливание, следите за этим, введите дневник наблюдений и можете задавать вопросы о том, что с вами происходит. У вас в вечерних практиках будет медитация, которую я рекомендую совершить на проявленное состояние. То есть если вы проявляете состояние какого-то блока на этапе, даже формирование себя как сосуда, может быть такое, что ваша, ваша свадхистана вообще не работает по женскому принципу. То есть если вы не можете Можете увидеть себя как сосуд, в котором поднимается энергия, даёт, выливается во внешний мир. Может быть, даже такое, что ваша свадхистана работает по мужскому принципу, и она, и она действительно ждет, что в нее что-то зальется. Это, я бы сказала так, ситуация на персональные консультации, на работу с собой в индивидуальном порядке. Если же вы просто встретили где-то какой-то затор, и, например, у вас энергия не пошла выливаться, а она захотела остаться внутри сосуда, понаблюдайте за собой несколько дней. Если у вас энергии было слишком мало, возможно, и вы были невнимательны к себе и не проявляли к себе достаточно, любви возможно очень много накоплено было стыда то некоторое время будет нужно для того чтобы накопить наполнить этот сосуд и только потом он захочет отдавать что-то во внешний мир и следите дорогие женщины за собой в этом плане постоянно накапливайте свой сосуд накапливается этот сосуд через творческие процессы которые каждый день каждая из нас способна делать и наслаждаться тем чем занят то есть как работает активная женская свадхистана, это когда мы в каждом миге, в каждом процессе находим наслаждение, мы его туда вкладываем, потому что мы что отдающие по этому центру. И в конце я сегодня вам расскажу и мужчинам и женщинам, какую аскезу по свадхистане вы будете делать всю неделю, какую аскезу можно делать периодически для того, чтобы прокачивать иногда свою свадхистану, не забывать об этом. А если вы сделаете это регулярной практикой всей своей жизни, я буду счастлива, это будет просто фантастика. Соответственно, в этом мире станет намного больше счастливых женщин и счастливых мужчин. Мужчины по своей сватхистане делают абсолютно противоположный процесс. Вы также можете представить сосуд внутри своей системы так, такой сосуд как, как каким вы его видите какой вам придет а да, вот как, как как почувствует ваша душа э, в таком виде его и представляете но этот сосуд у многих мужчин закрыт последите пожалуйста за тем закрыт он у вас или не не закрыт какой он если вы увидите что этот сосуд наполнен наполнен и из него выливается да это другая проблема скорее всего у вас э, не работающая по-мужски муладхара она видимо у вас по-женски работает и соответственно противостояние, как декомпенсатор, в том числе и с может не работать по-мужски, а э, каждая чакра, она как инь и янь. Если у нас где-то есть сбой в инь, найдите сбой в одном из ян. На уровне медицины да, мы знаем, что э, наша даже эндокринная система, которая представлена именно железами, которые находятся на чакрах, если мы знаем, что какого-то гормона где-то больше, значит, найди гормон, которого меньше. В этом и есть смысл иньянь. Это и есть работа наших центров. То есть, если ваш центр, дорогие мужчины, работает не по мужски, не на принятие, это также запрос на индивидуальное сопровождение. Если же у вас все хорошо с ним, и он открыт, делаем дыхательную практику, которая выглядит как спускание. То есть приглашение, по сути, вы делаете на вдохе, а, про, а, а такой противоположный процесс, вы делаете на вдохе спиновое закручивание а, на принятие энергии по стенкам сосуда. При этом вы не забываете, что вы его прокручиваете против часовой стрелки. Таким образом, вы также можете встретить где-то какие-то чувства, фиксируйте их, осознавайте эти чувства, что вы в этот момент, может быть, даже на физическом уровне, может быть, какие-то картинки приходят, воспоминания. В своих дыхательных утренних практиках прокачки вы можете увидеть даже инсайты. Если их нет, не нужно расстраиваться, просто дышим, просто очищаем свой центр да, вот через работу с, дыхать, с дыханием и осознанностью. Я надеюсь, вам эта утренняя ритуальность понятна. На протяжении дня я рекомендую окружить себя максимум, максимумом оранжевого цвета. То есть, если у вас в гардеробе есть хотя бы какие-то детальки, шарфики, может быть носочки, постарайтесь сделать эти акценты на себе, окружите себя какой-то атрибутикой даже аксессуаров своих, оранжевого цвета и ваше настроение будет автоматически улучшаться это я вам гарантирую то есть когда в наше, в наше поле попадает оранжевый цвет что происходит вспоминайте как я рассказываю всегда все есть вибрация, все есть информация. Когда мы видим оранжевый цвет, у нас идет вибрация той же волны, что и наш центр. И, соответственно, вольно или невольно, он начинает, ну, будем говорить, возбуждаться, да, то есть он активизируется. В этом и смысл. Мы можем кушать продукты, которые связаны с этим цветом. Что можно еще добавить? Это все, что сладкое. Это такую сладость. Вызывает сладость, наслаждение. То есть всю неделю можно позволить себе немножко порадовать себя вот сладостями. Я не скажу уйти в неумеренность, умеренно, конечно же, но позволяйте себе эту такую роскошь. В принципе... Именно поэтому всем женщинам рекомендованы и женщины более склонны к сладостям, потому что у нас это центр наслаждений, который есть как бы у сладой сладостью, он даже вибрирует на этом на этой волне он у нас отдающий, то есть он женский, сугубо женский и активный, активный. Итак, что еще я хочу вам посоветовать, это такую практику, которую я называю ⁇ лови момент ⁇ «Лови момент» — это на протяжении дня, периодически, может быть, даже было бы удобным и уместным завести свой будильник, который будет там раз в три часа, например, просто звенеть. И в этот момент, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, это процесс рабочий, творческий, отдыха, взаимодействия с людьми, вы в дороге или же... Что, вы, что бы вы ни делали в этот момент, когда прозвенел ваш будильник, остановитесь и поймайте момент, лови момент, почувствуйте этот момент, оглянитесь вокруг себя ощутите что-нибудь, задайте себе вопрос, что сейчас происходит с моим телом, то есть вот эту эфирную оболочку, которая представляет собой Свадхистану, можно чувствовать, как я сижу, на чем я сижу, если я стою, что под моими ногами, как чувствуют меня мои стопы себя, что я ощущаю, поскольку этот центр у нас вибрирует на фразе «я чувствую», то что я сейчас чувствую, и это очень полезно практика ее можно делать неделю да вот и даже даже задумываться э, в, в этот э, миг что я чувствую а что в моей голове какая мясорубка мыслей была прямо сейчас если вы были на работе как я чувствую себя на работе если вы кушали что я чувствую во время еды это очень очень полезная практика второе второе это э, вот вопрос еды, да, наслаждение через э, восприятие пищи и питья. Постарайтесь всю эту неделю действительно смаковать, смаковать то, что вы э, в себя засовываете. Вот смотреть на это, задавать вопрос, а я этого хочу или я это делаю, потому что нужно, кому нужно? Научите себя принимать то, на что откликается ваше тело, ваши клетки, ваши внутренние, а не внешние. Это было второе, и третье, и последнее. Я очень рекомендую всем женщинам всю неделю, а лучше всю свою жизнь, совершать практику, которую я называю активной практикой именно по Сватхистане «Я цветок». Это одна из буддийских аскез на самом деле. Есть такая в буддизме аскеза. Это практика, когда женщина всем своим видом, всем своим поведением, своим голосом, своими движениями, своей жизнью, своим образом, она все время украшает мир. И вот это самое главное, что, что собой представляет Сватхистана как центр и что такое вот... Женственность, и в чем ее огромная разница с той подменой, которую назвали сексуальность? Женственность это в том числе и сексуальность, но сексуальность это не женственность. Женственность это украшать собой все время. Когда вы находитесь рядом с человеком, с женщиной, у которой активное, чистая, красивая. Яркая, прокачанная алмазная Сватхистана вам в кайф, вам нравится, вам приятно, и вы чувствуете наслаждение от пребывания в этом поле, в этом пространстве, от голоса, от созерцания, от запаха. От прикосновений, от всего, от того шлейфа и следа, который остается в виде поступков человека, в виде его привычек. Вот это женское здоровое сватхистана. Я цветок. Поэтому каждый день, вставая утром, просыпаясь, делая свои ритуалы, практики, быстрые, короткие, какие бы они ни были, не забудьте, что вы цветок в этом вот райском саду мира, и у каждой из нас есть возможность себя украсить. У каждой, я не поверю никому, что ее нет. Я в свое время жила очень скромно в своей родовой системе, у родителей, и э, я точно знаю, что. То это возможно чистым можно быть всегда если у нас есть доступ к естественным ресурсам Конечно же, понятие чистота ⁇ это в том числе и чистота наших мыслей. По Сватхистане самыми главными мыслями чистоты является верность. Верность нашим партнерам. Следите по манипуре и по садхистане за тем, как вы живете даже на уровне мыслительного аппарата. Позволяете ли вы себе какие-то фантазии, а еще есть и физические действия в сторону чужих мужей, чужих жен, чужих каких-то вот женщин. причем не на уровне наслаждения, как я сегодня сказала, да, я цветок и рядом с тобой я любуюсь тобой, а на уровне возжелания, на уровне присвоения, на уровне грязных каких-то помыслов и действий. Вот каждая ваша мысль, которая загрязнена какими-то э, вот, Такими хотениями, да, присвоить себе, возобладать кем-то или чем-то, она блокирует вашу Сватхистану и Муладхару также. Да, вы сейчас услышали легкий намек на осуждение разного порнографического контента. В чистом виде, да. Если говорить о э, целостности, о здоровье, о изобилии человека, о его э, духовности, эволюции, то, конечно же, в, в проекции привычек такого человека таких, э, таких пунктов э, уже нет. То есть такие потребности, как измены, такие потребности, как какие-то наслаждения в виде развратных, развратных картинок, танцев, фильмов или же увеселительных процедур или процессов исчезают на уровне потребности. Это, конечно, происходит все естественно, эволюционно, в ногу с общим развитием сознания человека, и ни в коем случае не происходит от ума то есть от ума в виде какого-то там заставляния да я конечно могу долго говорить о том как и чем еще могут быть заблокированы эти такие наши базовые центры и почему они у нас такие грязные но получится целая длинная лекция а у вас все-таки это быстрый марафон чакральная чистота который не направлен на обучение и углубление я надеюсь, сейчас вам, дорогие женщины, было понятно, что следим за своим внешним видом, следим за своим поведением, следим за тем, как мы ходим, как мы говорим, как мы себя подаем, похожи ли мы на женщину в конечном итоге, или у нас есть какие-то намеки на мальчика. И, знаете, очень часто пытаются через внешние атрибуты, нацепив там три юбки, да, вот, накрасив себя, вот тоже, да, вот практика «Я цветок», она такая интересная, не забыли о внешнем, внешних атрибутах, но как загнули тройным матом в ответ кому-то или вслед кому-то, что, ну, Сразу, как говорится, подкосили все свои юбки, все свои процессы, и это далеко уже не цветок, а целый кактус. Поэтому, дорогие, следим на всех уровнях за проявлением себя в этот мир. И э, очень часто женская именно жадность, она... И блокирует женскую Сатхистану, если мы считаем, что самое главное это удобность, чтобы нам было комфортно, удобно, а как мы там выглядим, а что мы там несем в этот мир, а как там на нас реагирует, это все так, вторично, второстепенно. Вот начинается с малого, заканчивается большим, большими проблемами с финансами, большими проблемами с детородностью, большими проблемами со здоровьем, в том числе гинекологией большими проблемами с отношениями. То есть женщина, она женщина, и по Сватхистане она дарящая, отдающая и собой украшающая. Соответственно, можно идти дальше. Это то, что, что вокруг вас не только как вы выглядите, какой вы являетесь, но и какие следы после себя оставляете. Если вы мусорить любите, если у вас все не на своих местах и все разбросано, это тоже качество вашей Сватхистаны. Дорогие мужчины, какая практика для вас? Ваша практика, ваша аскеза называется «Я садовник». Если вы мужчина по Свадхистане принимающий научитесь себя отныне и навеки до конца своих дней наслаждаться наслаждаться женщиной не поглощая ее глазами своими мыслями своими грязными какими-то мечтами научитесь восхищаться женщиной и наслаждаться ею физически и вслух о чем это вы садовник Представьте себе, как ведет себя заботливый садовник в своем любимом саду. Он уделяет внимание, он протирает листики, он поливает, он подстригает. Так вот, научитесь так относиться ко всем женщинам в своем окружении. Я уже не говорю о тех, с которыми вы живете. Говорите им комплименты по поводу, без повода. Говорите не внутри себя, Про... научите себя проговаривать. Ваша сватистана может быть заблокирована и не приносит, соответственно, вам столько радости. Ваша жизнь на этом центре находится удовлетворение процесса существования если у вас много стресса вы похмурое такое э, существо вы угрюмое существо если у вас много печали внутри если вы э, ограничены если вы боитесь проявляться если вы боитесь говорить танцевать петь да вот вам кажется что у вас нет талантов если у вас проблемы с финансами дорогие мужчины научитесь взаимодействовать с женщинами вокруг себя научитесь быть щедрыми внимательными и вот не жадными как истинный садовник на э, на, вот, на вот эту э, энергию которую вы дарите через физическое про, проявление вашего любования есть, заметили скажите скажите не делайте намека на какие-то вас желания да? вот почему возникли в Америке, в европе вот эти гендерные такие запреты да, да потому что на самом деле не, не имея достаточного количества знания из-за невежества человеческого вот и все мужчины разучились делать комплименты э, этично проявлять себя этично, Сведено все грубой сексуальности, соответственно, на грубую сексуальность пришла грубая мужественность, на грубую женственность, на антиженственность пришла антимужественность. Давайте будем дуальными и будем э, исцеляя себя, э, помогать своим внешним да, мирам внешнему внешнему миру, своим партнерам также меняться, исцеляться. Если мы этичны, если мы гармоничны, если мы проявляем себя из лучших побуждений и высоких вибраций, точно так же нас и берут, точно так же на нас и реагируют. Я надеюсь, вам сейчас это было понятно. То есть, если вы увидели перед собой розу, которая с шипами, не обязательно ей делать акцент на том, что она такая вся колючая, неприступная. Сделайте ей комплимент о том, какая она ароматная, какая она издали заметная. И она уменьшит свою колючесть. Она умерит свои шипы, она их уберет в конечном итоге. Возможно, в следующий раз, когда вы с этим человеком снова войдете в контакт на близком расстоянии, он будет уже не настолько похож на ежика. Дорогие друзья, на сегодня я буду завершать уже затянувшуюся такую нашу беседу монологовую которая была посвящена чакре Сватхистана. Наслаждайтесь собой, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь процессами, которые в ней происходят. Действительно, нет ничего лучшего, чем сейчас, прямо сейчас. Прямо сейчас что-то самое-самое-самое-самое важное происходит, и мы все склонны, способны, можем это заметить. Только нам нужно научить себя снова чувствовать. С вами была заверуха Ирина. До новых встреч. Пока-пока. Встретимся в пространстве нашей международной школы творчества и духовного роста «Путь интуиции», в данном случае в проекте «Чакральная чистота». До свидания.